Мы бы понимали, что вот сейчас период не постсоветского, а советского-постсоветского. Я тоже за Россию, будем так считать. За Россию, только не за путинскую Россию. Казахскоязычная аудитория, 70% за Украину. А я бы хотела сказать, что нельзя отдавать русский язык этой империи, потому что русский язык, он не принадлежит России. Вообще, многие, конечно, надеются, что это все перевернется, но россияне сами должны что-то сделать внутри России, чтобы что-то случилось. Не надо себя, так сказать, это, рвать на себе рубашку и биться об пол и об стену, что мы такие виноваты во всем. Нельзя, вообще говоря, размазывать вину на всех, потому что тогда никто не виноват. Ничего мы э, не скажем толком, ни о чем мы толком э, ни о чем не договоримся. вот И все абсолютно пропало, и все абсолютно бессмысленно. Но раз уж мы собрались, вот, и вам большое спасибо, что все-таки согласились участвовать в абсолютно безнадежном э, предприятии, вот, то есть, ну, давайте поговорим. Елена и Виктор Воробьевы. Программа у нас называется «Дергачёв инсайт». Вот, беседуем мы с вами второй раз а, на моей памяти, на камеру. Без камеры, слава богу, было больше бесед. Вот. Ну и как-то вот э, было, фон предыдущего нашего общения был повеселее. повеселее. Ну там мы вообще рассказывали, да? Что то что какие-то общие вопросы по творчеству задавал. Поэтому и веселее. Не, мы можем, конечно, сейчас... Сейчас, конечно, абсолютно в депресняк это тоже не стоит. Не-не, давайте вот именно прям в полный депресняк конкретно вот сейчас уже все, все черное, все пропало, все это. Вот попробуйте мне возразить. То есть что на самом деле а вы... как ты вы знаешь, же... сколько оттенков в черном цвете? Да, Кошут сказал. Кошут, понимаешь, сказал, что много оттенков в черном цвете. Или это Лена Воробьева говорит? Нет, ну, всегда есть что разглядывать, так сказать, в темноте. Вы русские художники, граждане Казахстана, живущие сейчас, продолжающие жить в Казахстане, я с вами продолжающий жить в Казахстане. Вы вообще, говоря сейчас с идентификацией вот этой русский, вы как себя чувствуете? Мы же никогда не жили в России. То есть э -э российского вот, э -э мы в себе не общаем. И когда мы, бывало, приезжали в Россию, там мама жила какое-то время, сейчас она опять здесь. Э -э или родственники у меня где-то. Каникулы я в проводила проводила вообще в Астрахане. Но ну, Астрахане это самый южный город, в смысле, ближе к нам, к Азии. И всегда, как бы, вот, особенно в последнее время на выставке приглашали, на какие-то. Я это воспринимала как другую страну, с другими. Ну, все разговаривают по-русски, понятно, все. Но для меня всегда они другие были. Я не, не могу себя идентифицировать в качестве российской, понятное дело, Никая не российской. Вот. Ну, как-то ты тоже, помнишь, говорил азиатский русский, да, вот такое вот название. Я родилась в Туркмении еще в советское время. Вот, и с подросткового возраста мы сюда переехали, живем, живем в Алмате, в Казахстане, а Витя родился в Павладаре. И все время это была наша среда, наше место. Я помню, как-то лет 18 было. Мы с подругой поехали к ее родственникам туда, раньше это был Свердловск, Екатеринбург. На Урал. На Урал, да. Вот для меня это вообще была дикость Лисайти. Ну, мы там немножко поработали, там что-то делали, какие-то идео писали, все, общались с местным, так сказать местными. А когда уже возвращались на поезде, и вот когда уже вот эта лес... полоса лесная стала уходить, и вот эти степи начались, и включилась у нас вот это радио, и там казахская песня это, я говорю, слушай, мы возвращаемся. Курман-Газы, <laughs> наверное? Ну, не знаю, не помню. Возвращаемся к себе. Вот. Поэтому Дух степной ближе, да, как бы вот это просторы, воль, вольности. При том, что, конечно, русский язык родной, э, литература, опять же, русскоязычная, и русская, и, ну, на русском языке, на других языках, если я могу там как-то общаться на английском, но это чисто как бы технические моменты, это... Причем мне всегда интересна и современная ситуация. Современ, ну, искусство русское, начиная, допустим, то, что мы изучали, кстати, даже в институте, да, история русского искусства, это стояло отдельным таким фактом. Но мне всегда интересен был период русского авангарда, вот, перед революцией, после. И после очень много этим интересовался, И в целом как бы интересовалась вот это вот как русское искусство развивалось. И постоянно как бы, вот, как бы слежу за какими-то современными русскими художниками. Но себя мы не причисляем вот к той истории, к той ветви. Поэтому, если бы была возможность переехать в Россию, мы рассматривали, кстати, эту возможность там, несколько лет десять назад. Или когда. У меня там мама жила какое-то время. Я не знала, сможем ли мы вписаться вот в какой-то их контекст. Все равно там другую, там, ну, другая направленность какая это идет. Мы, мы, мы местные, мы, мы здешние. Ну, сейчас-то уже вообще просто невозможно вписываться в их контекст. И... Сейчас, в данный момент, они сами не могут вписаться в свой контекст, да. потому что они не знают, как себя позиционировать вот в данный момент. полной растерянности, понятное дело. Мы отвечаем за то, что происходит. Есть на нас, как на людях, которые там, принадлежат к русскому языку и на любом другом, не могут так не думать, не выражаться к русской культуре. Есть на нас ответственность за происходящее, за то, что делает сейчас русское государство, российское государство в Украине или нет? Ну вот был такой разговор у нас с известным российским куратором, Что-то мы разговаривали о том, что жить, не жить. В смысле он как-то говорил, а что вы не переедете. Ну переезжайте там, все. Ну, у вас же были, были такие идеи. Я помню, ну это было лет, года четыре назад. Прямо четкая фраза была. Я не хочу отвечать за то, что делает Путин. То есть вот все равно принадлежность к тому государству. Ты отвечаешь все равно как бы за то, что там происходит напрямую. Как гражданин этого государства. Если ты живешь, ну все равно в другом, все равно это как бы немножко все это рассматриваешь как со стороны, как. Ну, как на сцене, как на какой-то сцене, которая отдельно. Я не, не хочу называть это спектаклем, да, это всю жизнь, но как бы все равно это на это смотришь, как на разворачивающуюся такую, такую историю. И, она, с одной стороны, это действительно интересно. Мне... Интересно, что там дальше будет. Это все захватывает. Это как вот такое вот цунами, оно как бы или там как это, торнадо, которое раскручивается, и оно еще... А мы тут тоже где-то вот рядом, и нас оно тоже может захватить, и, и, и уже захватывает. Но напрямую мы не отвечаем. Но э, э, мы отвечаем за то, э, чтобы, может быть, что-то разъяснить, что, чтобы что-то немножко как бы... Э, акцентировать на чем то какие-то вещи. Вот. вот, может быть, за это вот мы так чувствуем какую-то ответственность. Вот вы с Витей, я видел фотографии, когда вы участвовали вот в единственном разрешенном митинге в поддержку Украине. Украины, да, и, по-моему, или... У вас был плакат или рядом? А, не надо нас спасать. Нет, у нас Нет. был другой. А, у вас, а, у вас был что-то про Вову, да? Ну, Вову в Дурку у нас был плакат. А, Вову в Дурку. Три плаката. У нас три их было. Ага, как, расскажите. У, у нас руки за четыре, а плаката было три. Ну, второй был плакат Путина в Гаагу, а третий был... При, а, закрыть а, Рос-ТВ на... рос на пропаганду. Ну, то есть вы на самом деле достаточно а, переходите уже художественные границы, достаточно четко а, высказываетесь политически, в том числе вот в прямую. Вообще говоря, границы еще есть или границ уже нет между художественным высказыванием и политическим высказыванием? Нет, я вижу границы. Конечно, вижу границы. То, что мы пошли с Вити вот на этот митинг, это было абсолютно такое, так, хорошо. Я просто не знала, как можно высказаться, но я думаю, там, но тут нужно высказаться четко и прямолинейно. Это, собственно говоря, не были плакаты там, «За Украину» или еще как-то, а это были плакаты против российского... Ну, они по существу власти, да. вот. если говорить... И Путина как этого. Потому что, в принципе, эти ощущения, они же давно уже живут. И мы же видим, как это все происходило. Еще когда в 2000... В каком? Втором году или, каком? А, или в 2000 году, когда Путин издал приказ, или как это называется, постановление, чтобы гимн поменяли на советский? советский. советский? Ага. Это еще тогда. Ну, это он не туда поворачивает вообще, как бы понятно вернее, куда он поворачивает. Вот. А потом еще такое было, что мы как-то общались. В Веймаре, у нас там была выставка казахстанских художников, и вот там был этот куратор немецкий. И в это время как раз вот Путин, как раз вот только он восходил, ну вроде нормальный мужик, ну всем нравится такой вроде живой. И все. Ну, так Помощник Собчакам. Разговаривали, садчика. да, да. Разговаривали, а вот ну, он нам говорит, ребята, вы чего? Он же КГБшник. То есть вот, вот тогда уже как бы и так мы так глазки протерли и стали уже, ну, понимать вообще, куда может это все развиваться. И каждый раз, когда приезжали в Россию, видели, там же вот этот фон военный, он же везде, он, он же много лет. Вот, то есть вот эта возгонка войны и, этот, я не говорю героизация, а как это сказать... Ну, вот эта вот пропаганда войны, пропаганда победы, это уже, оно выходило за всякие рамки. Это, как вы знаете, когда тебя насильно начинают заставлять молиться или там, ну, или как это, Демьянова ухада, перекармливают чего-то. Вот оно же вылазило уже из-за всех ушей. У нас в Казахстане все равно как бы вот этого вот государственного вот, вот этого вот проявления вот в этом смысле никогда же не было Насаждения. да, Нас, да насаждение, вот, вот, вот это вот вой, у них война как жизнь то есть вот как бы без войны нет жизни вот, вот вся жизнь в войне но я не говорю, что это распространяется на всех и все люди такие. Но это э, распространяется сверху. Это вот знаете, как вот большой брат, вот это вот, вот эти все лучи испускаются в головы, и они распространяются кому-то не ложатся, и, вот. а люди как бы живут своей обычной жизнью вот в этом фоне. А фон вот такой вот и фон ненормальный, и мы видели эту ненормальность. Фон Нет, ну, Произошло, как он этот э, пришел в президенты? Как его то он стал сразу заниматься этим телевидением. Ну и дошло до того, что зачистили телевидение. Стало оно однозначным ну -да. как бы. А сейчас, вот когда вот произошло вот это, ну уже перешло эту Украину, конечно, было не то чтобы неожиданно, но как-то не верилось, что война начнется с Украины. Но не верилось в это. Это ненормально. То есть мы вот жили все равно как бы в ситуации мира, ну какого не такого, ну вот после состояния, но была в ситуации мира, да? Я понимаю, что были какие-то войны по окраинам, небольшие ну, какие-то, но все равно это была ситуация мира, и мы считали, что это норма. А сейчас нам внушают, что норма это война, понимаешь? Вот это вот. И люди как бы должны привыкнуть, что вот война это норма. Вот. Ну это Оруэлл вот. такой. Ну, да. Мир это война. У нас мы вот уже, тоже с вами все взрослые, да, но у нас есть же еще более взрослые наши родственники, да, вот а в художественном сейчас мире тоже такой вот в этом мерке нашем такой произошел раскол, я смотрю, что есть люди, которые ну ладно, что есть люди Вот наши родные есть, которые говорят, нет, все правильно, все хорошо вот это, вот он молодец, он действительно если бы не они там бы стояли солдаты НАТО и так далее вот вы как с этим живете? это же вот наша, вот, ну, наша обычная жизнь, мы же с этим сталкиваемся в своей жизни в своих семьях ну, я не скажу, что у нас в семье прямо какие-то большие противоречия. Вот. Ну, У нас, ты, вот... наверное, между нами? <свистит> <свистит> вы вы над, по, по две разные стороны <свистит> войны находитесь. Ну, напротив себя сидим. Вот. <свистит> не, ну, допустим, они просто не понимают. Ну, вот мама там, допустим... Они... Как бы, какие понятия? Если, с одной стороны, верующие люди, там, тётики или кто-то, они говорят, ну, правитель дан Богом, как, как они говорят. Вот, вот есть вот такое вот еще. Это вообще богом архаика. Богом Да, архаика такая идет. Ну вот, вот с таким надо жить, значит. Вот, вот так вот. Вот С другой стороны, они же все... Он же когда с молодости... Он же молодой был, когда пришел все женщины России влюбились в него. И он себя показывает таким сексуальным, как бы сказать, секс-символом. Секс да? Постоянно же вот этот вот имидж создавался. Опять же, он как бы не женат. Как бы. Рядом с ним нет никаких женщин, да? нет никого, даже семьи нет. И каждая женщина российская, ну это я так, ну или там, в возрасте, даже, может, не российская, а вот наши, они э, видят в нем э, такого э, идеального мужчину. Вот, идеального мужчину. И, ну, я все время говорю, что самый такой гремучий электоратор путинский, это вот как раз женщины пошло в возраст, потому что он для них такой как образец, говорит хорошо, держится хорошо, элегантен. Не, не, не, не пьет. не пьет, не курит, вот. И вот, мне кажется, а тут, наверное, какие-то политтехнологии или еще что или собственная какая-то вот такая вот чутье. А, а это же действительно мощный такой электорат. Выбирают вот, вот эти вот персонажи. А у многих неудачная жизнь, нет мужа там еще. Нет. А вот вот он вот такой, вот всеобщий муж. Ну, вот. И также, вот, допустим, я вот, вижу, что вот, моя мама также вот, к нему относилась. Вот, Путин, там, вот, у нее даже были такие фотографии, когда она жила в России. Вот смотри, вот Путин с Назарбаймом встречается, вот они вместе. Там. Ну, когда большого вреда от них не было, то вроде как, ну и ладно. Вот. Значит, встречаются, договариваются, да, договариваются, все, но благо да. наше заботятся. И вот это вот почтительное отношение к власти, оно, оно как-то не позволяет им думать плохо о том, что, ну, что делается что-то невозможное. То есть вот этого критического, аналитического отношения нет. Мы сами на самом деле что-то можем делать? Вот вы как художники сейчас, что можете делать для того, чтобы не просто разговаривать, а для того, чтобы как-то отрефлексировать эту ситуацию и дать какой-то взгляд на вещи, да, то есть дать какой-то ответ на происходящее. Вот что для вас, какие для вас возможности остаются, высказывания? Ну, конечно, наивно было бы сидеть и что-то такое рисовать на тему войны. Там... Столько имиджей заполнено ну, фотографии в интернете, что как бы все это переплюнуть невозможно. Это как бы этот визуальный материал и видео, и реальные вот эти кадры, все документальные, они все переплювывают. А трагедия вот этого Азова это вообще как бы целые фильмы тут надо, можно ставить. Ну, это по уровню, мне кажется, это как древнегреческая трагедия. Ну, да, же, такой да. монументально. Но что хочу сказать? Мы же давно в свете работаем. у нас проекты они как бы основаны на визуальном так сказать факторе, как бы вот эпоха или как сказать время оно оставляет следы, оно оставляет следы в виде каких-то там артефактах, прочее. У нас по этому принципу, как бы, ну, такие проекты, как Казан голубой период был, да, когда мы наблюдали это голубое. То же самое, как бы, мы продолжали все время наблюдение и фиксирование. И вот уже несколько лет назад, Господи, мы понимали, что вот сейчас период не постсоветского. А постсоветского, советского постсоветского, как это выразится? Советское постсоветское. Да. Да, советского, постсоветского советского. Господи, я запуталась. Но в чем смысл? Вот тут там был период, как бы был советский, да? Потом был период распада и расхождения, и появления новых реалий вот этих жизненных. То есть полное отвержение вот этого идеологического фактора, который э, оставил следы в виде архитектуры, живописи, там, соцреализм, там какие-то памятники и прочее, да, это все осталось. Факт вот, вот этот был, факт отвержения. А потом уже через несколько лет, вот уже ну, лет 10, мы наблюдаем возвращение. То есть как бы вот это вот советское, подсоветский период, оно начинает возноситься и как бы фиксироваться, то ли ностальгическим путем, то ли еще каким, но оно как бы остается. И вот мы вот эти вот следы как бы вот фиксируем. У нас на этой основе было видео «Смайлик», да, где он, мы Витя делал перформанс, когда он забирался на стеллу металлическую «Ленин» на горе в, в киргизском селе Кожесай, и там Ленин так с поднятой рукой, он вручал ему в руку гигантский шар, шарик со смайликом, то есть соединял вот эти как бы две эпохи. Вот. Мы как-то вот какими-то такими метафорическими вещами периодически занимались, что-то видишь, что-то не видишь. И вот уже где-то вот после 14 -го года, после Крыма, когда тоже тогда общество как-то так поляризовалось и тоже были очень четкие такие разделения, кто Крым наш, кто не, не Крым наш. Вот, вот пошла вот эта вот переоценка вот этой следов советских памятников, советских следов памяти, то, что стоит у нас в Казахстане, в Кыргызстане, на нашей такой вот этой территории. И мы тоже обратили внимание на одну стелу, которая находится на берегу озера Секуль. И сейчас как бы делаем проект вот по следам вот этой памяти. Что делается, что продолжается с этим делом. Потому что вокруг этих вещей продолжаются ну, вот эти... Поклонение, телодвижения. И вот, ну, как можно воспринимать вот эти вот установки? Вот эти вот, э, с одной стороны, это как бы э, скрепляет, что ли, народ, а с другой стороны, показывает некую идеологическую власть другого государства на ну, чужой территории. Понимаешь, о чем речь да. идет? И э, вот мы хотели бы… Мы сейчас работаем над, над, над этим проектом, и думаю, что он состоится. Вот. И э, когда мы пытаемся показать в своих вещах, мне кажется, ну, как такие наблюдатели, как такие… Э, ну, может быть, люди начинают как-то лучше рас, раскрывать глаза, понимать какие-то вещи. Вот в этом вижу какой-то смысл. А вот так прямолинейно, ну прямолинейно, даже не прямолинейно, вот у меня, я не знала, чем заниматься, когда вот эта война была, потому что в напряжении. Мы с Витей вот делали как раз в это время выставку Сергея Маслова как кураторы. Хорошо, вот это как бы было в таком напряженном состоянии. Вот. Но оно все равно, всё равно это, мне кажется, у всех это была какая-то психопатия, мне нужно чисто физиологически даже, бывает, на физиологическом уровне что-то рисовать. Вот. Ага, а что рисовать? Да. Ага. Я стала рисовать такие графики, делать вот «Голые деревья». Она, кстати, скоро будет показана на выставке. Назвала «Весна 2022», то есть просто как бы… Ну, я не знаю, насколько это отсылает, но, но это отсылает к моему ощущению. Не прямолинейно, конечно. Но меня немножко порадовало. Вчера посмотрела тоже какой-то ролик. В Астане опрашивали просто случайных людей. Не помню, кто там это проводил. И простые вопросы ставили. Вы за Украину, вы за Россию и нейтральны, да, к примеру? Ну, конечно, больше всего людей высказались нейтрально. Там где-то 40 с чем-то с оговорками. Там, мы за Казахстан, мы за мир, за мир. Ну, то есть, как-то так опасается 30% с лишним высказались. Мы за Украину. И 10 из случайных, абсолютно разных. По-казахски отвечали, по-русски отвечали, разные люди. И 10 за Россию. То есть, я так вот вычислила примерно. Ну, что такое? Ну, это означает... Ну, люди понимают, что как Это же не просто какие-то там эти демократы, либералы, там, еще, ну, просто простой народ с улицы, чуют, где вообще, где правду. Ну, ты знаешь, я вот исследование недавно одно смотрел, такое вот полузакрытое, но исследование казахскоязычной и русскоязычной аудитории, по отношению к войне в Украине. Ну и так очень примитивно, сейчас там много параметров и так далее, но очень примитивно, если изложить, то русскоязычная аудитория Казахстана, да, там 60% за Россию и 40% за Украину. Да? Казахскоязычная аудитория 70% за Украину и 30% нейтральная или за Россию. Ну, то есть казахскоязычная аудитория здесь сейчас, вот ну вот судя по данным этого исследования, она более, э, скажем так, ну, если это называть прогрессом, более прогрессивно, что ли. Ну, как но сказать, она и это, смотрит меньше, наверное. Нет, слово а, прогресс я бы тут пропагандистские не употребляла, потому что, что такое за Россию, за Украину, э, я тоже за Россию, будем так считать, за Россию, только не за путинскую Россию. Я ну, не за войну. Там конкретно, да. Да, ну, конкретно да. шла речь о войне, и понятно, что на самом деле казахскоязычная аудитория, она более сплоченная, она больше чувствует э, угрозу. А русскоязычная аудитория, она более размазанная, и она больше склонна в том числе вот, к, к какому-то потенциальному коллаборационизму. Вот, то есть вот, ну, вот это вот, э, реальность, в которой мы с вами живем, в том числе мы, вот люди, которые говорят по-русски. А вот, и я в какой-то мере, скажем так, э, чувствую за это ответственность. То есть я понимаю, что да, действительно русскоязычная аудитория в Казахстане, она более подвержена пропаганде, и больше людей, которые говорят по-русски, больше людей поддерживают войну. Вот в этом я вижу проблемы. Я вообще не понимаю, как можно войну поддерживать. Любую. Ну а как, а, как, а как наши родственники поддерживают войну? Потому что они считают, что это правильно. Нет, у меня родственники войну не поддерживают, кстати. Но у меня есть родня, которая поддерживает да, родственники войну. Войну не поддерживают. Вот. Они, может быть, симпатизировали или, или как-то так не знают, как относиться к Путину. У меня родственники-то российские. Но я не думаю, что они поддерживают войну. Вот прям вот прямо поддерживают. Вот а поддерживают. зачем украинцы говорили москаляку на гуляку? Ну, вот как с этим быть? То есть мы же, ну мы же все понимаем, мы все читаем и так далее. Но по факту, да, вот сейчас. Скажем так, я вот смотрю, да, там э, русскоязычные люди, там э, русские, казахские, э, э, никто на самом деле до января месяца никто не хотел учить казахский язык. То есть сейчас число людей, которые э, хотят, учить казахский язык, резко выросло, потому что какая-то действительно консолидация в стране возможно только вокруг объединения, ну, вокруг, по большому счету, объединения вокруг языка. Сейчас и украинский хорошо изучается? Конечно, но в Украине-то все сделано было. А Путиным для того, чтобы до конца все-таки сформировать э, украинскую нацию, сейчас она сплоченно как никогда. Ну, я считаю, нужно считаю, что украинцы украинский хотела, памятник должны поставить. А я бы хотела сказать, что нельзя отдавать русский язык этой империи. Угу. Потому что русский язык он не принадлежит России и Российской империи. Он не принадлежит ни Путину, ни государству, никому. Русский язык – это наш он в том числе и казахстанский язык, и в том числе и украинский язык. В смысле, э, у... язык русский. Язык русский язык украинский, Украине, да. да, да. Вот, нельзя его отдавать, это наш язык. И э, это, собственно говоря, то, на чем, как мы общаемся, как мы мыслим, как я могу. Если я противница вот, того, что там творится, но говорю по-русски, в чем, так сказать, русский язык мой виноват? Нет, его нельзя отдавать, это наш Казахстанский язык. Понятное дело, что казахский как основной, ну... иначе как бы мы тут все общались бы, все равно бы. Ну, вот такая история. Мне кажется, в этом смысле нельзя э вот противоставлять друг другу языки. Вот языки нельзя противопоставлять, иначе надо, ну, если вот, ну, ну, так сложилась история: что ж, надо это принимать: что тут вот да. Тут вот живут люди, говорящие и по-русски, и по-казахски. И то есть как бы это наши общие люди. Надо это принимать как факт и вместе жить и как-то существовать. Они а не говорить, что это вот типа вы, там, путинские или российские. Да никакие мы не российские. Нет? Общая фраза, что любой художник, будь то писатель, допустим, да, там, поэт, там, не знаю, там, а, снимает кино там, или пишет картину, а, у него однозначно должна быть критическая какая-то позиция. Да? А если ее нет, то просто просто плохой художник. Ну, художники всякие, вы, Это думаете, такие да. сюсюканья. Цветочки, «Лютики», Шекспир. Шекспир. Вернемся Шекспир. Ромео и Джульетта. Шип -шип -шип. Ну, ну там же не, не только в основном не про любовь, как бы, а вообще про э, состояние в обществе. Как бы, да? Ширис смотреть надо. То говорят: а как же, а как же про любви, нет, что ли? Почему все так мрачно, как бы? Вообще интересно, конечно, как все дальше будет развиваться. Интересно, хотелось бы мне посмотреть на него. В, в Гааке. Что, а, что будет завтра? Мы не знаем, конечно, но с другой стороны, есть ощущение, что время очень сильно сжимается. И вот, ну, даже события, которые раньше растягивались на годы, сейчас происходят там иногда за неделю. А вот поэтому есть какая-то надежда, что и вот эта вот ситуация с войной, она тоже по времени сожмется. Ну, во всяком случае, очень хочется в это верить. И финал будет, может быть, даже быстрее, чем мы можем себе представить, да? потому что само время сейчас очень быстрое, все сжато конкретно очень так. Ну, сжато, но что-то оружие такое медленно доставляется до нужных мест. Не знаю. Как оно дальше будет, но ну, я тоже думаю, что это не может затянуться надолго. Ну, наверное, крайний случай – Новый год в течение года. Интересно, просто чего я тоже хотела сказать. В декабре этого прошлого года я одну работу закончила, и там такая надпись есть крупная, написана «Временно». Я когда сделала, ну, она большая висит сейчас, как бы, и там такой, как бы, как сквозь грязь, такие проростки. Ну, в общем, это надо смотреть, словами не объяснишь. И, ну, думаю, ну, сейчас вот декабрь закончится, и, ну, Новый год, потом я это сниму и что-то другое начну. Когда, когда Новый год закончился, у нас наступил наш кровавый январь. Мы сидели, так сказать, не понимали вообще, что происходит. И вот это вот временно, как у меня висело. Потом это все завершилось, пошла вот эта катавасия. И вот она до сих пор у меня висит уже полгода. Вот это временно. Вот. Ну, и с одной стороны думаю, что, наверное, это как-то имеет какое-то значение, что вся эта ситуация временная, ну, как, как и все вообще. Все это как-то перевернется. И... Вообще, многие, конечно, надеются, что это все перевернется. Но россияне сами должны что-то сделать внутри России, чтобы это что-то случилось. И, и... У тебя нет чувства, что мы вынуждены сейчас оправдываться неизвестно за что? Нет, ну оно существует, конечно, подспудно, вроде как, я понимаю, что да, они, они же постоянно идут, эти тенденции. Ну, российское государство сделало сейчас просто все для того, чтобы эти тенденции возросли на порядок. Мы сейчас просто сразу э, по, по факту стали э, все без вины виноваты, а может быть и свиной. Просто потому, что русское государство в 21 веке ведет войну в Европе. И куда и, и мы все, скажем Заужники, так, да, да, никуда мы от этого не денемся. Да, то есть, ну, я не знаю, мы же не не сможем сейчас просто я не знаю там я не знаю как-то этот цвет кожи поменять или там этот самый как как это по-моему сын Жириновского взял себе фамилию Гарсия и уехал в Испанию Поменя... а не Он все поменял не да да да, и да, -да, и да, -да. И а вот нам чего теперь этот по этому пути да. идти что ли у нас есть голубой паспорт, но, ну, как говорится, бьют-то не по паспорту. Нет, ну ладно, бьют-то не по паспорту, бьют еще и, и, и по языку. Я знаю, что некоторые казахи наши, которые совсем на лицо, так сказать, отличающиеся, если говорили по-русски, на, ну, на них там косились. Ну, кто-то рас рассказывал об этом. Я думаю, надо спокойно ко всему отнестись. Не надо себя, так сказать, это рвать на себе рубашку и биться об пол и об стену, что мы такие виноваты во всем. Не, не надо. Я но... тоже так считаю, что <с а, <с даже если кто-то будет в мою сторону что-то говорить, там, но я их прекрасно понимаю. Нет, понять-то можно. Ну, как бы в э, себя просто не надо брать. Как бы. У меня своя позиция, когда говорили, что вы делали 8 лет, я все время 8 лет и говорил, что вы там самолезете туда. Потом залезли до того, что уже стали сбивать это пассажирские самолеты. Вот что вы там делаете, что вы творите? Ну, я понимаю, что вот этот вот загиб сейчас, это типа третируют всех спортсменов, не берут российских, там еще вот что-то такое. Я думаю, что это временная ситуация, но там должен произойти какой-то поворот в самой России. Но война вот. должна закончиться до Война должна закончиться, да, и все должны четко как-то это, э, и вот поменяется вот это отношение. А виноватости за русский язык, за русскую культуру какую я в себе не чувствую, извините. Мне кажется, там много чего хорошего было. И опять же, русская культура вечно, лучшие образцы всегда гнобились государством этим российским это Российской империи. И все нормальные поэты, и писатели, и художники, они всегда э, были под гнетом. Вот вот. Ну, как минимум, в оппозиции. Класть. В оппозиции под гнетом, да. И как это можно. Э, и поэтому я близко к сердцу-то ничего не принимаю. Абсолютно не принимаю. Ну, как вот, допустим, не, не трепка, да? Ей говорят... Скажи, нет войны. Она говорит, нет войне. Пожалуйста, идите, работайте. Кто же против вам? Или спортсменам? Скажите, что вы не поддерживаете войну. И выступаете? Не знаю, это какой-то сложный момент. С одной стороны, требования вот этого... Я думаю, все... Скажи, скажи, нет войны. Нет войне». Хорошо, молодец. Проходите. И так далее. Можно в паспорт ставить штамп. Типа, ты против Путина? Против, вот, в штамп, в паспорт, против Путина? Проходи, хороший. Ну, а что делать? Это же... Если бы Лена жила в Европе, переехав из России, например, и не могла бы карточки, купить хлеб по карточке, ну, деньги есть, у тебя там 20 долларов купишь еще на три дня там, то тогда бы, наверное, ты бы задумалась, чушь так как-то несправедливо, Евшикин Свет? Ну это как немцы после войны обязательно подчеркивали, что это а, не просто же не говорили немцы, а говорили немецкие антифашисты. А вот, то есть немецкие сразу... Немецкие антифашисты. Немецкие антифашисты. То есть люди, которые, понятно, это не те немцы, это не немцы, которые там Гитлер-Югенти, да, там с детства или это. А это немецкие антифашисты. Вот а сейчас, вы... получается, должны быть какие-то русские антифашисты. А, а ты не думаешь, что, допустим, в той же самой Германии, вот во времена Гитлера, вполне могли жить себе люди, ну, ну какие-то простые служащие, там, почтальон, там, или еще кто-то, который просто ненавидел вот это все и думал, когда же все это закончится. А его припечатали, то есть... Ну, понятно, что ну, сейчас, понятно, то да. Самое, да, сейчас то же самое. То же самое. Сейчас Но... то же самое. Нет, ну, понятно, не сахар сейчас. Не совсем не сахар. Но, с другой стороны, я не знаю, что там делать и по какой причине. Кого гнобить надо, ну, хотят на Западе. Или избирательно это должно быть, или для всех массы. Мне это не очень понятно. И кто должен выдавать эти индульгенции. Ну, вообще говоря, конечно, все должно быть исключительно избирательно. То есть нельзя, вообще говоря, размазывать вину на всех, потому что тогда никто не виноват. А что делал конкретно? Чем занимался до 24 февраля? Работал на власть, работал на войну, работал на российское государство и правительство. Один расклад там. Выходил, выступал, противостоял, другой расклад. Но а вот этого водораздела ну, не избежать. И здесь то же самое. У нас тоже, на самом деле, не, ну, должен быть как тебе такой сказать, ответ. Если люди, люди просто живут какой-то бытовой жизнью, да, и вот этой бытовой жизнью они хотят жить, ну там, допустим, где-то на Западе. И они сделают все, чтобы жить этой бытовой жизнью. Да, может быть, он плевать хотел и на этого Путина, и на этого там, другого какого-то. И нет у него каких-то особых симпатий или антипатий. Ну вот, сказали, что нужно так. Хорошо, Путин проклят. Дайте мне мои какие-то эти преференции. А то же самое происходит в России, к примеру. Там нужно наоборот подделываться. Да, хорошо, это самое... Да, в войне. Вот я, ну, я работаю где-то в школе, ну отстаньте от меня все, понимаете. Вот. Понимаешь, люди, они живут каким-то своим бытом. Вот что, что принаравливаться Или, допустим, вот эти вот сейчас территории там на Украине, я так полагаю, которые оккупировали, ну, как Пастухова слушали, он говорит, если бы встал у людей выбор, ну, так как-то рассматривают более шире. Ты что хочешь под оккупацией жить или чтобы на тебе ракеты прилетали? Многие скажут: "Да ладно, Бог с ним, будут под оккупацией". Понимаешь? Вот лишь бы вот это вот все не рвалось и не это. Конформизм он как бы существует, и с другой стороны вот это вот э, э, тотальная как бы все, сказать, все русское, оно ужасное, все русское это. Ну, российская но С другой стороны, умно, мягко но, с другой стороны нужно как бы выбирать. А, ну вот я сейчас про что? Певица из Узбекистана прилетела в Россию. Если я не ошибаюсь, не помню фамилию. Ее сразу же в аэропорту развернули назад и бумагу написали на 50 лет «Въезд запрещен». Ведь ну, с Россией все понятно. Про Севару ты, а вот... Про... Про ты говоришь. Да, да, да. Угу. С, с, с Россией Рамзархан. все понятно, да. за что там и, и как. А вот демократичес... на демократическом Западе, вот тут вот как бы много нюансов. Вот. По какой причине вот такая вот история происходит? Не, ну пока идет война, я думаю, что любые меры демократического Запада, в том числе самые, скажем такие огульные. Вот они абсолютно правды Тут уже не приходится, скажем так, сильно размазывать. Вот прекратится война, вот тогда разбираться. Ну, я с тобой согласна, конечно. то Просто люди должны понимать, что их может ждать. Вот и все. Да. да.